Атомный ледокол Арктика, который в начале января завершил первую проводку каравана судов на Чукотку, вышел из ПВК. Об этом сообщил представитель регионального правительства. По информации на сегодняшний день, теплоходы Лев Яшин и Юрий Аршиневский в сопровождении атомного ледокола Арктика и ледокола капитан Драни Цейн идут в Чукотском море напротив села Ванкарем в направлении Берингового пролива, сообщил источник в беседе с РИА Новости. Ранее 1 января Арктика завершила проводку каравана из судов Юрий Аршиневский, Полар Кинг, инженер Трубин, Также их сопровождал дизельный ледокол капитан Драни Цейн. Тогда Арктика впервые прошла по Северному морскому пути до акватории певика, а там флот в начале января сообщал, что прорабатывается вопрос ледокольной проводки судов с востока на запад, штаб морских операций изучает возможности формирования нового каравана. 6 октября вице-премьер РФ, полпредпрезидентов Юрий Трутнев заявил, что к 2030 году в России планируют в три раза увеличить грузовой флот ледового класса. Он отметил, что сейчас корабли в Северном Ледовитом океане проводят 5 атомных ледоколов. Их количество в 2026 году увеличится до 9 за счет проекта 22220, добавил Трутнев. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России создается самый мощный ледокольный флот во всем мире. Арктика – самый мощный в мире универсальный ледокол. 21 октября 2020 года на судне подняли государственный флаг. 3 декабря 2021 года ледокол завершил ходовые испытания и взял курс на акваторию Северного морского пути. Всем спасибо за просмотр.